Решим неравенство котангенс t меньше квадратного корня из трех. Отметим на линии котангенсов точку а с абсцисой квадратный корень из трех, так как данное неравенство строгое, точка а не закрашена. Отметим на единичной окружности точки, соответствующие числам арккотангенс квадратного корня из трех и арккотангенс квадратного корня из трех плюс π. так как данное неравенство строгое, точки не закрашены. Так как данное неравенство содержит знак «меньше», выделим цветом часть линии катангенсов, расположенную левее точки А. Выясним, какие точки единичной окружности соответствуют значениям котангенса t меньшим квадратного корня из трех. Запишем двойное неравенство, равносильное данному. Учтем, что катангенс — периодическая функция с периодом π. Вычислим арк квадратного корня из трех. Это одна шестая π. Запишем ответ.